Всем привет! Всем привет! Мы пошли в парк на батут и На батут что? идем. такие очки, потому что солнце. Солнце. мы приехали в парк погулять да. и поиграть и побежали мы на машинке с батутом. Там батут. Там батут. Ну пошли, а пойдем вот здесь. Пойдем. Дима, покажи свой спиннер. Давай покрутим, ну-ка держи. Или давай я держу, ты крути. Давай да. на асфальт поставим. Запускай. Вот, Дима, смотри, какой батут, Дима, на какой машинке поедешь? На красный. На красный. Давай, газой. Ай, а, там не работает что-то Нажимай, все, все, назад, давай. Давай, вперед, и поехали на меня, поехали. Все, давай, паркнуй. иди поиграй так на бату. Так тебе нравится да. на басусе, Дима? Да. Хорошо прыгать? Да. Давай еще иди. Да. Давай побежали. Да. Пойдемте что-нибудь попить возьмем. Дима, ты хочешь? Пить? Все, мы напрыгались и нагулялись, да, а. Дим? Купили Диме. Покажи, какой сок мы взяли здесь, с такими с птичкой Angry Birds, да? да? До новых встреч, друзья! Всем пока-пока! Пока-пока! Ставьте лайки! Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Пока-пока!